Господин президент, докладывает министр по чрезвычайной ситуации, генерал Александр. Терриев. Возгорание на данном участке Лукольского района произошло сообщение в 15.10 на 4 Басманского лесничества, которое подтвердило, что идет уже верховой пожар на площадь более 2000 квадратных гектаров. По распространению ситуации с 3 числа усилилась ветровая нагрузка с порыв до 20 метров, что способствовало распространению огня предварительно на площадь 43 тысячи гектаров. На данное время идет активная работа на пяти участках. Как я докладывал, основные участки были проведены эвакуации с населенных пунктов общей сложности более 1800 человек. На данное время в сборном аукционном пункте находится порядка 66 человек, остальные или вернулись в свои дома, где снята полностью угроза с населенных пунктов, или проживают у родственников. Силы и средства подразделения Министерства ПЧС, Приданные Министерство внутренних дел, Министерства обороны, Комитет лесного хозяйства, а также волонтеры составляют более 2000 человек. На данное время работают 6 экипажей воздушных судов с водно-сливными устройствами, 4 министерства по чрезвычайным ситуациям, 2 министерства обороны. Силы и средств достаточно. Сейчас мы испытываем некоторые трудности в поиске непосредственно водоисточников. Дополнительно, если потребуется, будем осуществлять подвоз воды водовозами для заправки вертолетов, для того, чтобы максимально предотвратить разгорание высотного пожара в данном регионе, для того, чтобы в считанные дни полностью локализовать и ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Работы продолжаются, личный состав морально готов для выполнения поставленных задач. Значит, что касается позднего оповещения, скорее это техническая проблема, мы о ней только что говорили, правительству поручается решить данную проблему по установке соответствующего технического оборудования с тем, чтобы мы не запаздывали с получением точной информации о возгорании и масштабах. Пожара. Это первое. Во-вторых, я хотел бы передать мою личную благодарность всем огнеборцам, которые принимали участие в тушении пожара, проявили мужество, оперативность, преданность своему делу. Я думаю, что они достойны самой высокой оценки. И, конечно же, соответствующие награды они получат, в том числе и в финансовой форме. Правительство должно подготовить соответствующее постановление, о награждении их двойными окладами, те, кто непосредственно участвовал в тушении пожаров. Теперь нам нужно решить вопрос к теме, которую я только что озвучил, извлечение уроков из происшедшего. Нам нужно серьезно укрепить Министерство по чрезвычайным ситуациям как институт. А для этого в первую очередь нужно решать социальные вопросы, которые, к сожалению, тяжелым временем нависают над Министерством по чрезвычайным ситуациям, и негативно влияет на кадровую политику министра. Поэтому правительство поручается решить и эту очень серьезную проблему. Другими словами, люди, которые идут служить, я повторяю, служить в Министерство чрезвычайных ситуаций, они должны быть обеспечены соответствующим социальным пайком или гарантиями. И прежде всего речь идет о жилье. И следующий вопрос, который я хотел бы отметить, это подготовка, профессиональная подготовка. Учеба специалистов, которые работают в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Министр только что докладывал мне в вертолете о том, что у нас есть учебное заведение в Каучитау, но там техническое оборудование оснащение этого учебного заведения оставляет желать лучшего. Прежде всего, нет общежития. Ну, как без общежития обучать студентов, учащихся? Этот вопрос надо очень срочно решить. Я думаю, что... И наши предприниматели, успешные предприниматели, да и другие люди, которые имеют хорошие материальные возможности Помогут в срочном порядке решить вопрос со строительством, прежде всего общежития Потом будем достраивать и улучшать учебный корпус Вот эти основные вопросы нам надо решить.